Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале постригу, Очень короткий обзор. Вот такая вот сумочка. Так сразу я не угадаю, что в ней, поэтому давайте расстегнем. А внутри у нас Blade Cash Set. Набор по уходу за машинками. Давайте посмотрим, что в него входит. Итак, в него входит три баллона. Это охлаждение для ножей. Это гигиенический спрей для ножей от Wol, это здоровенная бутыль масла на 200 мл. Масло Мозоровское, оригинальное. Не тот фуфляк, который продает у нас Rus. Также в комплекте у нас щеточка для чистки ножа от Вол. И даже не поленились салфетки положить для того, чтобы протирать ножи после того как мы их смазали, почистили для очистки их от волос и для удаления лишнего масла ну и также есть краткая инструкция по уходу какие ножи как снимать, надевать и в каких точках их смазывать вот такой вот замечательный набор в принципе ничего нового здесь нет просто оптом дешевле покупайте, если вы регулярно пользуетесь гигиеническим спреем то в принципе наверное, дешевле покупать такими наборами на этом все, Будут вопросы, спрашивайте заходите почаще на наш YouTube канал заходите в нашу группу ВКонтакте ну и смотрите цены на этот набор в нашем магазине на этом все, пока-пока